Женой празднуют 35-летие совместной жизни, и муж говорит, Галя, а помнишь, 35 лет назад жили на съемной квартире, спали на дряхлом диване. Смотрели черно-белый телевизор, помню, Боренька, помню. А сейчас, Галя, квартира своя, мебель шикарная. Имеем несколько авто. Да, Боренька, все благодаря тебе, Боренька, все в дом, все в дом. Ой, Галька, а раньше-то я спал с молодушечкой двадцатилетней. летней груд третьего размера. Попка, ух, то, что надо! Весь квартал завидовал. А сейчас, ох, с бабкой старой шестидесятипятилетней. Боря, а в чем проблема? Найди себе двадцатилетнюю для сна, а уж поверь я, бабка с опытом, позабочусь, чтоб ты жил на съемной квартире, спал на дряхлом диване и смотрел черно-белый телевизор.